Отстал от группы и потерялся. За границей. Чужая страна обещает массу новых эмоций и интересных впечатлений. Но чем больше турист отвлекается на окружающую его картину, отставая от своей группы или разработанного индивидуального маршрута, тем больше шанс потеряться. Звучит банально, но это действительно серьезное осложнение, которое может коснуться каждого, кто любит путешествовать. Вспоминая случай лично со мной, выхожу из магазина и вижу наш автобус, который отъехал уже довольно далеко, и спокойно сворачивает за угол. Что делать? Это не Израиль, где на четверг бывший наш народ, а вовсе даже Таиланд, где даже плохим английским владеет меньше 1% населения. Итак, что делать, если вы отстали от группы и потерялись в чужой стране? Чтобы вернуться домой, в отель, у вас есть несколько возможностей. Всегда берите с собой деньги, телефон, копию удостоверения личности, визитку отеля и карту города. Звоните своему гиду или организатору поездки. Поэтому при покупке путевки в киосках всегда обращайте внимание на наличие контактного телефона для поддержки. Когда будете звонить, желательно указать свое местонахождение, перекресток улиц, памятник или еще какой-либо ориентир. Если вы бродите по улицам на протяжении нескольких часов и никак не можете сориентироваться, попробуйте набрать номер службы спасения 911 или 112. Как правило, во всем мире вызов с мобильного телефона одинаковый. Первое, что вы должны сказать по телефону, из какой вы страны. Повторяйте медленно несколько раз, пока в службе не найдется человек, который владеет тем же языком, что и вы. По карте всегда можно более-менее сориентироваться. И наметить примерный маршрут. На картах, помимо улицы площадей, указаны также музеи, театры, магазины. Главное не забыть ее в отеле. Но бумажная карта это уже прошлый век. Сейчас во многих телефонах встроен GPS. Так, просто перед тем как ехать в незнакомую страну, уделите пару минут и закачайте в телефон карту того города, где вы будете. Все карты на русском языке и значит проблем с поиском возникнуть не должно. Обратиться к окружающим за помощью, к полицейскому, продавцу, да и просто к прохожему. Но не ломайте свой английский, не машите руками. Жесты тоже не интернациональные, а просто покажите визитку отеля с адресом. Будьте готовы к тому, что окажетесь в отделении полиции и пробуйте там на протяжении достаточно длительного времени, но ваша проблема будет решена. Возьмите такси, показывайте визитку, спрашивайте цену и вперед. О цене нужно спрашивать обязательно, чтобы радостный бомбило не возил вас кругами иначе можете разориться. Если же вы оказались вблизи смотровой площадки для туристов, на холме, башни или крыше небоскреба, поднимитесь туда и осмотритесь. Главное условие, если вы потерялись за границей, не дергаться, не паниковать, не производить лихорадочных действий. Глубоко вздохните, купите стаканчик сока или воды, присядьте и подумайте, и все пройдет. А глоток спиртного вообще помогает в любых ситуациях, снимает напряжение, придает сил, главное не переборщить. Подписывайтесь на канал Отпуск, чтобы быть в курсе полезной, актуальной, а иногда и эксклюзивной информации, связанной с вашим ежегодным отдыхом. Кнопка подписки находится в правом верхнем углу экрана.